Мой дед, прошедший всю войну и дошедший до Берлина, незадолго до смерти, в 1986 году, мне, малолетнему сопляжую, сказал такую фразу. В Германии мне удалось покататься на Мерседесе. Это роскошный автомобиль. И я хотел бы, чтобы внук тебе тоже это довелось. Так вот, дедуля. Если ты слышишь меня, я выполнил твой завет. Вылезла новая проблема. Горит лампа постоянная. Я пытаюсь нажимаю кнопку открытия. Она там бегает, видно, да? Вставляю замок и он не алло, не поворачивается. В Машине я не подходил месяца три. У меня на работе был аврал. Работали с утра до вечера. Общем, не до Мерседеса было. Потом за январские праздники, 10 дней, когда народ бухает, я поставил себе задачу дособрать Мерседес после ремонта, после покраски. И, собственно, поставить ее на ход. Собственно, контента очень много. попытаюсь сейчас несколько видео запилить. Попытка восстановить ключ. Вытащил внутренности. Теперь надо вытащить вот это вот. так вот видно. Плату. И в теории вот здесь на конце должна быть обмотка. Вскрытие показалось, что плата вот в таком состоянии замка. Судя по отпечаткам пальца, ее уже кто-то там пытался чистить, ковырять и так далее. Надо ее будет сейчас еще раз прочистить, погреть все разъемчики и попытаться еще раз завести машинку. В общем я погрел все кнопочки, все транзисторы, все что нашел. с этой обмоточкой не совсем понял, как она тут припаяна. но все разъемы я нагрел паяльничком, так освежилась там есть где-то микротрещина, так я ее убрал. Ну, по, разъ... по разъему. Если по плате, там, конечно, понятно, я не восстановить ее так. Сейчас пойду пробовать. Соберу конструкцию. В общем, накинул аккумулятор. Пойдем, попытаемся завести машину. Вставляю ключ. И чудо не происходит. Хотя лампа уже не горит. Ну что ж, попытаемся теперь скинуть этот... Ответную часть в замке вытащим, попытаемся попасть на, на прием к доктору. Если так не получается, если последнее средство не помогает, обратитесь к специалисту. Устройство у меня в руках, сейчас мы в него воткнем ключ, чтобы было все вместе. Надо тащить мастера Восстановили мне замок зажигания Он теперь поворачивается Восстановили красиво ключ Теперь он не вываливается Причем родной Цена вопроса обошлась 5000 рублей Что на мой взгляд довольно негуманно Предложили для как разнообразия Сделать новый ключ В металлической оболочке и прочее с нарезкой нового ключа потому что старая вот вставка не входит в металлическую рыбку цена вопроса 9,5 тысяч ну как бы я подумал что 5000 более близкое к сердцу причем он сказал она целая несмотря на трещину как бы она не пропускает и как бы корпус еще может пожить так слегка обмахнул снег перед тем как ставить аккумулятор лучше сначала подключить замочек у меня куча проводов Сейчас мы все это воткнем и проверим. Заводится или нет этот добра. вытащим пока. Самая большая. большая. Каншина зелененькая маленькая. И собственно сам. замка. Все. Зачем? Ключ вставлять не будем. Риски не нужны. Сейчас мы подключим аккумулятор. Включаем клемму аккумуляторной. Накинули. Надеюсь хватит. Момент истины. Сожглись. Все, машина ожила. Следующая наша задача собрать задний замочек, чтобы машину можно было закрыть собственно, поехать. В моем родном заднем замке сломалось, если видно, вот здесь вот крепление... Сейчас покажу пальцы. Вот здесь вот сломалось крепление центрального замка, точнее вакуумная это, это, присоска. Я купил на разборке целый другой замочек, сейчас буду подключать, разработал вот эту штучку, Помучившись двумя отвертками, я вытащил старый провод, защелкнул новый, продев внутрь, сейчас мы его заведем обратно. Лепота. А, вопрос, а здесь не должен быть какой-нибудь чехол? Просто на миллион рублей. Сейчас пойду узнавать. Ну, после долгих мучений. Если что, конечно, я разворотил заднюю личинку, но уж никак она не шла у меня. Теперь я сделал так, что он открывается кнопкой. Замок я поставил, все внутри прикрутил. В общем, из двух замков, один с разборки, один, который здесь стоял, я смог собрать... замок багажника починил но вылезла другая проблема вот видно да в замке сломалась личинка вот выдернули плюс когда снимали замок сломали штырек вот этот обломали сейчас покажу вот так вот выглядит замочек вот обломана эта присоска и самое главное сломан штырь который входит вот в эту часть сейчас покажу здесь он должен быть, соответственно сейчас дорога наша на разборку купить новый в общем, поехал на разборку, взял новый замок вот старый старый остался новый замок переставили сюда теперь машина открывается, закрывается и работает ключ накладочка, она меняется, очень просто к сожалению, не снял, батарейка села процесс не снял, но как бы результат показываю купил воздушный фильтр фирмы БИК видно, сейчас фокус поймает. а он оказался чуть-чуть короче соответственно ничего он фильтровать не будет у меня было определенное доверие сейчас покажу как ложится ну, в общем короче дырка остается как, как ни крути печально отремонтировал замки я собрал машину вроде на ходу, накачал колеса Решил перегнать ее домой от ребят, потому что ребята уже попросили забрать машину из гаража. И все закончилось тем, что где-то на полпути мне приборный щиток, да, бортовой компьютер, выдал сообщение батареи ладунг, что значит батарея разряжена. Подсоединив тестер на аккумулятор, я увидел страшные цифры. 11,5 вольт. Поэтому машина ехала. Мне похватило проехать эти несколько километров. Дома я зарядил аккумулятор. На следующий день поехал в сервис, потому что на морозе как-то не особо хочется с неизвестным, непредсказуемым результатом чинить генератор.